У каждого из нас на пути к знанию, пути к совершенствованию есть четыре врага. Вот. Вот. Самый первый враг – это страх, когда нам страшно становится. И большинство людей на этом враге сдаются, они сталкиваются с какими-то обстоятельствами, с какими-то ситуациями, которые не вписываются в их картину мира и сбегают. Вот. Дальше, после э, страха, следующий враг – это ясность. Когда создается иллюзия, что все понятно. Мир понятен, вот у нас есть такая-то там традиция, вот у нас Бог, вот там Отец, вот Дух Святой, все понятно. Вот. Это, тоже, э, это тоже враг на пути к знанию, потому что, когда все понятно, ничто новое не может войти, человек тогда останавливается в развитии. Вот. И для меня ясность – один из врагов, который, которого я прохожу сейчас. Вот. И общение с женщинами вносит некоторую неясность, заставляя охватывать вниманием новые грани этой жизни. Но еще есть два врага так, для общего развития – это сила и старость. Вот. Сила – это когда человек преодолел ясность, и он уже не э, фанатик какой-то догмы, какой-то традиции. Он становится исследователем и э, подчиняет себе э, ну, как бы некоторые силы этой жизни, этого бытия. То есть он может взаимодействовать там, и с богами, и с демонами, и с людьми, то есть со всеми тремя мирами. Вот. Ну и такие люди, конечно же, достигают огромных высот в жизни. Но это не все. Потому что э, есть еще враг старость, когда уже человек достиг. Потому что если человек перестает исследовать, а останавливается на то, что он манипулирует миром, он тоже в развитии останавливается. То есть Он да, он как бы руководит миром, он создает ситуацию, создает намерения. Он контролирует реальность. Но тогда тоже ничего новое не входит туда. То есть, то, что он сам, да. да, он все как бы вот выбирает только. Вот. И это тоже враг. То есть, то есть, ну Враг для кого? То есть, для, или враг для чего? Для какой цели? Подразумевается здесь, что э, враг для развития, для того, чтобы душа накапливала определенные и знаний. Ну а старость, понятное дело, что каждого ждет, и враг она потому, что вот нужно с ранних лет заниматься телом, чтобы старость не была врагом. Поэтому вот, на мой взгляд йога это одна из тех практик, которая потом к 70 годам не позволит развалиться телу, то есть будет ясный ум, будет мудрость, будут знания, и тело будет нормально ходить, переносить этот архив, эту библиотеку. Так что занимайтесь с ранних лет. Чем раньше, тем лучше.